Бывают кровоизлияния, стекловидное тело, ну, в результате какой-то травмы, опять же, лара вот нарушение проницаемости сосудистой полочки глаза. И в данном случае да, стекловидное тело, естественно, нарушает прозрачность его, и, соответственно, мы хуже видим. Тогда уже не стоит третий афтан принимать, наоборот, здесь тогда уже четвертый, седьмой, девятый афтан нужно принимать, потому что вот Здесь нужно, наоборот, сузить сосуды, потому что третий биоптан у нас расширяет сосуды, поэтому в данном случае при кровоизлияниях каких-то стекловидное тело или прорастании сосудов наблюдается иногда при других патологиях, при воспалении, там, при каких-то онкологических зубах биоптан. Ну и седьмой, пятый для восстановления именно самого стекловидного тела.